Будет. А, еще раз добрый вечер всем, кто только подключился к нам сейчас, да, у нас сейчас уже 356 человек, сегодня мы пригласили на нашу встречу легенду да. проекта Миллениум, компании Миллениум, Тамару Власову, это человек, который, это наш верхний наставник, наши спонсоры, которые на сегодняшний день уже больше шести лет проживает на Северном Кипре обладатели неоднократных выплат по 128 тысяч долларов. Мы Тамару попросили сегодня поделиться своей историей успеха, рассказать вообще о Северном Кипре, о компании «Миллениум». Поэтому вы внимательно все слушайте. Мне всегда очень приятно общаться с партнерами, знакомиться с новыми амбициозными людьми, которые ставят свои цели, хотят чего-то достигать и прилагают к этому усилия. Очень приятно, конечно, вот мне общаться с вашей командой. То есть такие интеллигентные, интересные люди, которые ну, действительно душой, вот всем сердцем приняли наш проект и достигают таких великолепных результатов. Я очень-очень рада. Ну, что хотелось бы сказать. Во-первых, поприветствовать всех участников. Такая большая конференция в Зуме, наверное, вот, на которой я участвую это впервые. Но 100-200 человек. Вот такое вот бывало. Вчера достаточно небольшая группа, 65 человек. Но это совершенно новая команда, поэтому тоже очень здорово. Замечательно, что сейчас у нас такие вот средства связи. И мы, находясь в разных городах, в разных государствах, даже на разных континентах, можем общаться. Это очень здорово. Но особо радостно, когда мы встречаемся вместе. И вот уже ваша команда несколько раз была на Северной Кипре. И я так поняла, что вы с Олем и определились на июнь месяц в этом году. С удовольствием огромным, конечно, жду. Вы мне скажите, присутствует больше новые партнеры, либо уже вот состоявшиеся. Тамара, Есть, здесь 50 на 50 практически, потому что здесь и партнеры, и очень много новых приглашенных людей, и у нас команда огромная, она по всему миру, у нас сейчас разных стран здесь присутствует, разных городов, поэтому здесь и новички, и партнеры сидят, которые уже давно работают, все зашли в структуру с командой. И вот еще я хотела по Северному Кипру сказать, ну, буквально вчера вот список пришел уже больше, где-то 150 человек собираются вылететь вот у нас команды на Северный Кипр. Мы сейчас вопрос весь этот решаем, даже, наверное, больше будет. Вам решать этот вопрос надо в очень срочном порядке, потому да -да -да. что например, отель, отель, который вы выбрали, там 392 номера всего. Ну, то есть, да. это, понимаете, 700 человек, но это не только команда «Невелениум» в это время будет. Поэтому надо бронировать, срочно Бронировать, муниципально. Да. Да. Муниципально. да, да, да. Тем более, что это самый пик сезона, когда самый наплыв отдыхающих, туристов. И надо заблаговременно обо всем этом позаботиться. Ну, я думаю, да. у вас все получится. Да. У вас будет все очень здорово, Отель прекрасный, пляж великолепный, вся инфраструктура тоже замечательная. Ну и самое главное, это, конечно, роскошь общения, которую ничем абсолютно не заменишь. У вас все для этого есть. Да, так что я думаю, что в скором времени увидимся все ваши, вашей, всей замечательной командой. Ну а что, если немножко о себе, о нашем проекте, в проекте сан Sun... Дня. то есть с 15 марта 2012 года, как только он стартовал. То есть был один-единственный вариант входа, 8 тысяч, тогда это было евро, и не было никаких промежуточных денег, было всего две матрицы, это то, что сегодня остров мечты и остров победы, и конечное вознаграждение 128. Но нас это не особо волновало. Потому что я в свое время, в октябре 2011 года, вошла за 250, в группу плюс 250. Это то, что вот совсем недавно у нас началось, как говорят, все новое, это хорошо забытое старое. И этот проект, он себя оправдал стократно, 100 кратно, и даже вот сейчас, да. Вы прекрасно видите в Телеграме ежедневные отчеты. 300, 400 и больше человек у нас каждый день выходит на вознаграждение. Только в этом проекте. Это великолепный старт. Вот. Затем мы переходили в проект автопЦЛ. То, что сейчас является автоплюсом. А результате не надо никому рассказывать. Все уже в нем участвуют. И все пожинают плоды этого великолепного проекта. И, то есть, нам не особо нужны были промежуточные деньги, потому что в команде практически каждую неделю до 7-10 человек выходили на вознаграждение 21 тысячу, и за минусом реинвеста 15750 оставалось, и вполне каждый мог себе позволить войти за 8 тысяч. Но когда все партнеры вошли, это в первую очередь, Возник вопрос, а как же приглашать людей со стороны? Не каждый же сможет за месяц выйти на 128, там за полгода и даже за год. У всех разные темпы, разные ритмы. Нужны промежуточные деньги. Первый шаг, который сделала компания, это буквально через три месяца после старта проекта Сан-Метрополис появился проект в мае. СМТ-софт. Сан-Метрополис нежный, легкий с входом 2000, но который не решал основную проблему промежуточных денег И когда примерно чуть меньше, чем через год от начала появился проект «Солнечный шанс», вот это была настоящая бума. Во-первых, вход всего 1000 евро тогда было. С первого вознаграждения вы возвращаете свою 1000, и дальнейшее участие во всех проектах, во всей программе, абсолютно бесплатная, вот по бонусной программе. Это было, конечно, что-то. Это был всплеск, это приток новых партнеров, это великолепные, ошеломляющие результаты. То есть вот, вот так вот мы начинали. Но если еще немножко к самому началу, то есть первый день старта проекта сам Метрополис», то, что касаемо недвижимости, и то, что сегодня является нашей основной такой базовой программой, более 10 человек вышли на недвижимость. И не просто вышли, они получили ключи от этой недвижимости. То есть все эти люди были здесь на Северном Кипре, старт проекта состоялся в отеле Merit Crystal. Вот, но надо учитывать, что было три месяца для подготовки. Потому что идеи создания проекта Сам нитрополис возникли где-то в январе, в Новый год, да. И вот 15 марта он успешно стартовал. Насколько сложнее нам было не только по сумме входа войти. Никто не был на Северном Кипре, никто о нем ничего не знал, никто не представлял, какая там недвижимость и нужна ли нам она в принципе. И вообще будет ли это работать, и состоится ли этот проект, и вообще стартует ли он в назначенное время. Ну вот однако мы просто э, с такой вот уверенностью, с верой в э, команду, с верой в компанию, в проект, мы вошли, и, ну результаты сегодня э, всем абсолютно известны. И насколько проще сейчас, когда уже, ну еще немножко тогда вот по всей вот этой истории, да. Э, солнечный шанс стартовал, все великолепно, вход всего тысяча, это уже не восемь, но все равно наступил мировой финансовый кризис, когда даже от евро не у каждого партнера в кошельке и у потенциального партнера компания создает антикризисную первую программу Евробит. Но до сих пор я считаю, что никто в интернете не переплюнул. Когда всего два реальных участника, 7 мест, из, и каждому участнику предоставляется бесплатное подарочное место при каждом делении матрицы. По 6 долларов, но ну на сегодня вся у нас валюта – это доллары, да? Компания платит реферальное вознаграждение как за реально приглашенного человека, так и за его подарочное место. То есть два новых партнера в вашем небольшом столе приносят вам минимально 300 долларов, если вы никого не пригласили, и максимально 324, если два лично приглашенных, это лично ваши. Вот это, конечно, бомба. И я вам откровенно скажу, я не устаю об этом повторяться на многих наших встречах, что когда 28 апреля 2018 года стартовал проект Group Плюс по 45, ну, со счета Евробит, я, откровенно говоря, в него не поверила сама. Я думаю, как с 45 долларов можно заработать 128 это же сколько десятилетий надо, в принципе. Но когда не прошло и года, и более 20 наших партнеров со структуры вышли на эту недвижимость. Кто-то приобрел в своем родном городе, в том числе и у вас в Казахстане, кто-то в моем родном городе Красноярске, в Сибири несколько партнеров приобрели. Кто-то на Северном Кипре, ну вот, вот это вот, мне всегда приходит вот на ум, когда я только начала работать в интернет-проектах, один бизнес-тренер говорил, вот у шмеля, значит, брюшка, оно тяжелее грудной, ну, грудной части. А почему шмель По всем законам аэродинамики он не может летать в принципе. А почему шмель летает? И сам же отвечает, а потому что шмель в этом не знают. И вот мне всегда хочется сказать, и наши партнеры тоже не знают, да, с 45, со 170, с 250, с 1000, с 2000, с тысяч, с любого варианта входа вы по-любому дойдете до конечного вознаграждения, если вы поставили себе такую цель. Важно не насколько вы вошли, не, не за какую, какую сумму вы вошли и приобрели сертификат себе. А важно, какое у вас желание, какая у вас цель основная жизненная. Вот это вот основные, основные моменты. И потом, конечно, один в поле не воин. Это тоже всем известно. А в такой великолепной команде, как ваша, да просто нет вариантов не дойти до конечной цели. И я опять же не устаю повторять всегда, что до конечной цели у нас не доходит только тот, кто предварительно сходит с дистанции. Если партнер остался в команде, то общими усилиями, своими собственными, он все равно дойдет. Вопрос времени. Но и такое вознаграждение, это не суть важно, за сколько ты за месяц дошел, за год, либо даже за два, за три года. Многие люди на такие вознаграждения, не выходят за всю жизнь, работая в государственных структурах или на какой-то чужой бизнес. Вы же согласны с этим? Да. Вот. Поэтому на сегодня разные варианты входа ⁇ это раз. Еще раз повторюсь. Да? То есть недвижимость уже многие приобрели. На Кипре все побывали. С компанией Monolith, с нашим партнером вы познакомились. То есть это компания, которая обслуживает вот именно наших партнеров, кто вышел на недвижимость и приобретает здесь. Ну и, конечно, они открыты для общения, в принципе, со всеми. Проводятся великолепные школы, презентации. У нас чудесный новостной чат создан в Телеграме, где админ буквально на суточном режиме отвечает на все вопросы помогает в регистрации, помогает там смена пароля, что еще надо, ну вот какие моменты. То есть он нас, как лидера, освобождает от части работы. Потому что, ну, 24 часа в сутки лидеру, который, наверное, работает не только в интернете, но и на земле, невозможно сидеть возле компьютера и отвечать на все вопросы. У нас замечательный обмен, я им очень-очень-очень Восхищаюсь. Хотя определенные часы работы, но они, как правило, и глубокой ночью, и ранним утром нам отвечают, и все вопросы вот наши решают. Какие вопросы есть вот по Кипру? Общие вот такие вопросы. А потом уже перейдем к рабочим моментам. Тамара, вы расскажите, пожалуйста, как вы вообще уехали жить на Северный Кипр? Про Северный Кипр расскажите. Сколько наших партнеров на сегодняшний день там проживают? Вот этого я сказать не могу, потому что это же разные структуры, это разные люди, но достаточно много. И вообще, как бы, на Кипре стало очень много русскоязычных людей. Как я оказалась на Северном Кипре? Когда стартовала наша программа, сам Метрополис, у нас было обязательное условие прописано, что с первого вознаграждения 128 тысяч евро тогда было нужно приобрести любую единицу недвижимости на Северной Кипре. Я вот повторяю свои мысли, потому что они у меня так же четко в голове, как и тогда были. Я думаю, зачем мне недвижимость за рубежом? Да еще на каком-то Кипре. Да при этом на Северном. А до этого я всего один раз была на Южном Кипре, в Ларнаке. Ну, естественно, там все города, или масоны, пафосы, все мы э, отъехали, все посмотрели, даже поезд по морю. Мне все понравилось. Но так, чтобы еще раз вернуться, обычно же возвращаешься в те места, которые тебе как-то запали в душу, да, оставили какой-то след вот в сердце. Ну, мне особо не хотелось. И здесь вот так вот. Но потом думаю, если компания согласна платить такие хорошие деньги, а в принципе второе и все последующие вознаграждения можно было забрать просто деньгами. Ну, ну значит, выполним это условие И вот э, я еще раз скажу, что я с первого дня, это 15 марта 2012 года, я вошла, 31 мая за два с половиной месяца я вышла на вознаграждение первое. И особо напрягаясь, еще раз повторяю, что мы работали в автопоцеле в основном и приглашали людей либо в РОУ плюс на 250, либо на 800 сразу в автопоцеле. И уже, ну, вот, вот так вот. Ни шатка, ни валка. И 11 июня 2013 года я уже была на Северном Питере. И буквально я прилетела со своими партнерами, которые вот-вот на подходе. И мысль у меня была такая. Я куплю там самую дешевую собачью будку из предложенных, остальное я заберу как вот ну, на сдачу, а дальше видно будет. Вы знаете, в эту страну я влюбилась буквально с трапа самолета. Вот, вот ну как-то все равно, вот ты чувствуешь, в этом месте ты оказался или нет, да? То есть и потом вот уже многократно прилетая и возвращаясь на Северный Крипр, ты не как за границу летишь, а как к себе домой. Это вот абсолютно такое вот особое чувство. Киприоты очень отзывчивые, очень добрые люди, которые очень любят детей, никуда не торопятся. У них такой размеренный ритм жизни, который первое время меня даже несколько как бы раздражал. Мы же привыкли вот в своих мегаполисах куда-то бежать, торопиться, суетиться и так далее. Оказывается, можно жить другой жизнью наслаждаться этой жизнью, все везде успевать, все получается, получать радость от жизни и приносить радость другим. Вот такое вот ощущение, у меня, вот типу. Но в результате я вам скажу, я купила первый же приезд, первого выхода самую дорогую недвижимость, которую мне предложили на следующий день, в которой я вот до сих пор живу. Это непосредственно первая линия от моря комплекс «Изумрудная бухта». У нас здесь европейская дорожка общей сложностью 7 километров. 3,5 в одну сторону, три 3,5 в другую. Ну, великолепное и замечательное место. Более того, одну на море, а вторую купила в Горье. По 30% заплатила за них. У меня остались деньги на то, чтобы обставить обе квартиры и на жизнь для следующего выхода. И мне дали рассрочку за год я за обе квартиры рассчиталась. И вот скажу, как есть, что я абсолютно ни одного раза, ни одной минуты, ни одной секунды не пожалела о своих вот этих приобретениях. В дальнейшем я купила раз в разных регионах другие недвижимости, ну, там другие задачи, другие цели. Ну, вот первую квартиру, где я купила, там я до сих пор живу. О Кипре можно говорить долго сутками, часами. Мне это место очень нравится. То есть, ну, наверное, в любом месте есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, наверное, скажем так, плюсов здесь значительно больше. Самое первое, это, конечно, очень чистая экология. Те продукты, которые продаются на рынке, в магазине или в магазине, их абсолютно невозможно сравнить с тем, что продается у нас на родине первое время, когда возвращалась с Кипра, я две недели не могла есть ничего из того, что продается в наших магазинах. Лимон, апельсин, выращенные на дереве, это совсем не то, что на наших прилавках. Простой пример. Приехала партнер наша, привезла своего внука, ему, наверное, лет 10 или 11. И у него страшная аллергия на все цитинства. Много-много лет никакое лечение абсолютно не помогало. И вот находясь на Северном Кипре, он ел килограммами апельсины, лимоны, мандарины, и никакой аллергии не было. То есть вопрос не в цитрусовых, а вопрос чем напичка на эти цитрусовые, которые ребенку предлагали дома. Ну то есть вот качество питания, экология, чем мы дышим, да морской, церебный воздух, здесь нету э, предприятий с какими-то там отравляющими газами вредных производств, как, допустим, у нас в Красноярске. Э, вот, вот это очень важно. Потом, что для меня очень важно, это безопасность, где практически нулевая преступность. Это же очень здорово, когда нет решеток на окнах, нет сигнализации на машинах, когда вы где-то оставили свой кошелек, телефон там, или фотоаппарат или что-то, через 2-3 дня пришли и вам это вернули. Я сначала была в шоке. Первый раз, когда мы приехали, нам тоже показывали разные варианты недвижимости, уже готовое, допустим, что-то готовится к сдаче. И вот привозят на объект, где каркас уже создан, стены есть, крыша есть, но нет ни входных, ни межкомнатных дверей. Но хозяева завезли уже мебель. Мы в шоке, потому что у нас на стройке нельзя пару кирпичей, мешок цемента оставить без охраны. Объект не охраняется вот здесь. И очень много таких примеров, когда едешь по улице, там какие-то вот овощные фруктовые развалы, где продают цветы. Хозяев нету, все это стоит в открытом доступе. Написано цены. Ты можешь либо взять, положить деньги необходимую сумму, ну, либо проехать. Вот это, конечно, очень здорово. Теперь вот комплекс «Изумрудная бухта», где я живу, он буквально интернациональный. Даже вот в моем блоке, это двухэтажный такой коттеджик, находится четыре апартамента. Это и киприоты, это австралийцы. И вот буквально со мной на втором этаже, из Чехии семья собственник. Соседи наши англичане. Соседи наши из Польши. Из, ну, из, из разных абсолютно стран. Из Германии здесь достаточно много. Даже из Америки. Ну, по крайней мере, я вот знаю одну пару. В нашем комплексе живут американцы. И всем очень нравится. И все вот... Ну, Кипр очень многие Я вот часто привожу... Такой пример. У нас в компании есть партнер, она из параллельной структуры. Ну, на вознаграждение она примерно вышла в одно самое время и приобрела себе виллу. Небольшую такую виллу, но с хорошим участком, с огромными пальмами, с бассейном, с розовыми кустами, вот такие, которые там выше моего роста, и все вот они цветут, и даже сейчас цветут. Несмотря на то, что вот у нас зима, и в принципе на улице достаточно холодно, и в домах прохладно. А розы цветут, подснежники у нас отцвели уже, маки цветут, ну, в общем, по-любому природа уже просыпается. И вот она все это время на таком распутье. То ли продать эту виллу, то ли не продать. Я купила ее как обязательное условие тоже. А, я еще не сказала о том, что вот уже несколько лет э, вот это обязательное условие покупки недвижимости на Северной Кипре, оно отменено. И сегодня вы можете купить в любой стране мира, в своем собственном городе, либо просто э, заплатив компанию 15%, Вывести наличные деньги и вообще не покупать недвижимость. И опять, эти же вот 15% это только тогда, когда вы заработали. Есть масса интернет-проектов, инвестиционных проектов, где заработали вы или нет. И заработаете ли в принципе, но с вас сразу на входе удерживают комиссию. Ажио где-то называется, где-то, ну, по-разному, от 5 до 10 процентов. У нас немножечко вот другие условия, это мне тоже очень нравится. Ну и вот этот партнер, она все эти годы сомнений, то ли продать, то ли не продать. У него два сына, младший сын, вот тут, кстати, и сейчас здесь на Кипре находится, он много раз приезжал и мы свидетелями были его женитьбы, создание его семьи, рождение дочери. Она вот буквально с нескольких месяцев вот здесь вот во Средиземном море закалялась. Вот. А старший сын, очень крутой бизнесмен, который объездил все моря океаны, все страны, даже на Северном полюсе был, он ей всегда говорил, мама, какой северный тип? Это непризнанная страна, о чем ты думаешь? Продавай, не глядя. Но она почему-то вот... Но э, она его не могла, как бы, привезти сюда. И вот в прошлом году он все-таки приехал сюда. 27 апреля, я хорошо помню. Э, обратный билет был 5 мая. 5 мая они так не хотели уезжать. Он говорит, мама, почему ты раньше не говорила, что здесь так хорошо? Какая Италия, какая Франция, какая Испания? Это, это вообще ни с чем не сравнить. Он приобрел пять единиц недвижимости себе лично, не через проект даже, а просто за деньги, Приобр... вернее, привез своих друзей, многочисленных, которые тоже приобрели. И в течение года, наверное, пять раз. Ну, скажем, первый раз буквально через месяц, потом через два. Вот. То есть это не тот человек, который ничего в жизни не видел и оказался вот в нашей большой деревне на Северном Кипре. А это человек, который... Ну, вкус к жизни имеет, много чего знает много чего повидал. И это не один пример. Поэтому вот Кипр, хотя да, можно назвать большая деревня, то есть это не мегаполис, это совершенно уникальное место. Но когда с одной стороны есть бескрайнее, кристально чистое Средиземное море, и абсолютно же не случайно вот э, Евросоюз выделил огромные деньги на обустройство вот этой пешеходной дорожки. Они бы могли... Северный Кипр не входит в Евросоюз. Они могли бы выделить на Южный Кипр. Но, по мнению экспертов, это одно из самых чистых побережья. И с другой стороны, великолепные горы с прекрасными лесами, с чистейшим воздухом. Но вот энергетика этого места очень уникальна. У меня есть другой знакомый, который здесь живет. И когда он приехал первый раз на Северный Кипр, говорит, у меня подрастают дети. И я вот объездил там Кембридж, Оксфорд, разные другие университеты. Думал, где же выбираться, где же обучать детей. И когда он побывал в одном из наших университетов, какой, говорит, Кембридж, какой Оксфорд. Только Северный Кипр. Здесь более 20 университетов, где дается прекрасное образование с дипломами международного образца для наших вот детей, внуков, для наших будущих поколений. Ну, то есть я могу о ней приговорить очень много и долго. Страна действительно уникальная. И, конечно, вот здесь, как говорят, здесь нет зимы, здесь есть два сезона, весна и лето. Вот, вот то, что сейчас, это называется весна. Ну, достаточно прохладно, но, по крайней мере, это плюсовая температура. Все равно много солнечных дней. Вот, вот так вот, если очень кратко. Тамара, а вот э, Северный Кипр всегда всех волнует. Насколько по времени еще будет идти стройка сколько вообще еще будет мы же работаем в сфере тоже это как бы инвестируем в недвижимость я дважды побывав на северном кипре видела очень много территорий которые будут застраиваться я так поняла это проекты будут вообще вот вы там живете как насколько застраивается северный кипр и как долго это будет еще продолжаться новичков волнует я вам хватит одну... Что лет 10-15 назад на 35 тысяч фунтов, ну вот то, что сейчас можно, допустим, в студию приобрести, да, можно было купить 10 апартаментов. Представляете, да, это я немножко буду росте цены во всем. мы вы совершенно верно, Сара, заметили, что очень много еще не освоенных, не застроенных земель. И не просто где-то там вот в пустыне, в горах или где-то, а даже побережье не все освоено. Поэтому я думаю, что нам, нашим детям и внукам вполне хватит еще места. Если нет, ну как же смеются некоторые наши партнеры, говорят, сделаем насыпные острова, как в Арабских Эмиратах. То есть насколько это возможности будет расширило. Еще, Тамара, вот, э, люди спрашивают, э, вот вы, допустим, живете уже 6 лет, я так, э, насколько знаю, да, вот там на Северном Кипре. А те люди, которые приобретают жилье, они не обязательно же гражданство принимать, Это вид на жительство идет или как вообще там люди при, приобретают а, жилье? Приобретают жилье, смотря с какой целью. Если 2-3 раза в год э, прилететь, достаточно просто туристической визы которая максимально дается до 90 дней. Я поначалу так и прилетала. Сначала на две недели, потом на месяц, потом как я еще вернуться к вопросу, к тому, как я здесь оказалась жить постоянно. Я не планировала изначально жить, я об этом и говорила сразу. Вот. А потом получилось так, что приехала, один раз билет поменяла, другой, а почему поменяла? Начали прилетать уже партнеры, которым это интересно, но надо же их встретить. То есть тогда у нас не было таких вот больших семинаров. Вернее, мы в 2013 году один провели, там на 250, по-моему, человек в интернете есть о нем информация. И партнеры начали прилетать, я меняю билет, меняю, меняю, пока в один прекрасный момент авиаперевозчик мне говорит, все, больше уже нельзя перенести там. Ваш билет пропадает. Ну и все замечательно. То есть я остаюсь на год но по-прежнему вылетаю, как турист, в Турцию. Здесь у нас есть такой город Адана, 45 минут лету. Утром улетел, вечером прилетел, опять поставили штамп на 90 дней. И я практически вот так вот два года летала. Пока все-таки вот не приняли решение, что мы здесь остаемся жить. И тогда оформили вид на жительство. Сложностей нет абсолютно не обязательно гражданство приобретать. А вид на Прошел. жительство это достаточно, что э, у вас есть документ на недвижимость, вы открываете счет в каком-то кипрском банке, э, вы берете справку от Мухтара, это глава вот, э, региона, где вы живете, и подаете заявку, ну там как положено фотографии, потом если у вас принимают документы, э, значит вам дают направление на медицинское свидетельствование, э, сдаете там, пару анализов, ставят пробу на туберкулез и получаете вот этот вид на жительство. Вот еще, Тамара, здесь я вижу просто вопросы кое-какие, я вам сразу буду говорить. В принципе, здесь видно, много людей зашли, которые не совсем все знают информацию. Спрашивают, встречались ли вы лично с Альфред Виктор Брюстером. Ну, я знаю, что это конфиденциально все, но вы сами расскажите про эту сторону. Я не встречалась. Более того, я его даже в лицо не знаю. И мне это абсолютно не нужно. Поясню почему. Моя предыдущая компания, в которой я работала, американская, Tour United Corporation. Я лично знакома с президентом. Более того, при первой встрече, когда у нас проходила презентация, и потом голоужин, я с ним танцевала даже. Вот я его сама пригласила на танец. Почему пригласила? Потому что второй день была учеба, а ее организовывала другая структура. Мы оказались вот просто как бы приехали, и нас не пускают на эту учебу, потому что мы там параллельная структура. И я говорю, Олег Алексеевич, вот как же так? Мы приехали, у нас такое желание работать. и нас. Он говорит, что вы, Тамара, приходите обязательно. Если что, вы ссылайтесь на меня. А я скажу, мы так хорошо с вами танцевали, что я не мог вам отказать. Вот. Ну, это абсолютно не защитило мои вложения от того, что компания рухнула, и у меня там осталось море денег. Я была в Нью-Йорке, я была, я лично... С президентом многократно встречалась. То есть я бы сказал, ну, это может сильно там громко сказать, да, что, ну, даже какие-то дружеские вот такие вот отношения. Ну, по крайней мере, когда я заключила контракт на 50 тысяч долларов, а при этом несла всего три 3,5, ну, это возможно было. Из них тысяча, это как бы инвестиция, а половиной я заплатила вот за этот контракт. То мне звонят там, ну в течение недели, наверное, из компании говорят, с вами лично хочет президент поговорить. Я так немножко испугалась, о чем поговорить. И э, он говорит, а вы понимаете хорошо, да, что мы, вот на вашу тысячу мы не очень скоро даже эту комиссию отработаем. Я все прекрасно понимаю. Я все равно буду работать. Ну вот, и, и по, меня что привлекает? Вот понимаете, э, в компании New Millennium нету какой-то памятезности. Нет лишней мишуры, шелухи, каких-то вот таких вот э, ну, громких мероприятий, там еще чего-то. то есть мы спо Но для меня что самое важное, если вопрос вот касается денег, это стабильность, надежность, ответственность. Компания за 9 лет, а буквально 24 э, марта будет 9 лет, как компания вышла э, в интернет-пространство, она не прекращала свою работу и не свои обязательства перед партнерами всегда выполняют. Вот для меня вот это абсолютно важно. Вот я ответила на ваш вопрос. Да-да-да, благодарю. Мы еще будем разъяснять. Да. Часто многие тоже наши партнеры задают вопрос. Ну, это сегодня поэтому много вопросов, потому что они, видимо, первый раз многие зашли. А, вообще, как, какая связь между «Монолитом» и «Миллениум»? «Монолит» – это, скорее всего, риэлторская компания, которая зарегистрирована на Северном Кипре. И ее учредителями являются два человека. Это «Энверос Беремец», с которым вы знакомы, это «Киприот», это потомственный «Киприот», очень уважаемая семья, немного бизнеса здесь имеют всего. И от компании «Неумиленеум» Александр Леонтьева. Ну, это основатель русскоязычной веки. Эта компания создана вот именно для обслуживания партнеров, которые вышли уже на вознаграждение и хотят именно здесь приобрести недвижимость. Ну, то есть в 2012 году это было обязательно условие. Сейчас-то это абсолютно не обязательно. И между компанией «Монолит» и компанией «Неумиленеум» бессрочное, долгосрочное соглашение существует. Ну вот о, о, о взаимном сотрудничестве. И новые партнеры должны прекрасно понимать, что звоните в Монолит, требовать Энвера Озберима для того, чтобы он пояснил, когда закроется моя матрица или когда там кто-то поставит слева, а я уже готов справа. Ну, это скорее всего и уберут вообще все реквизиты Монолита. Потому что в свое время, поэтому, компания New Millennium изначально начинала работать с компанией, ой, даже забыла сейчас условия, Аляска. Аляска. Ну так Аляску настолько достали наши партнеры, вот подобными вопросами. Почему компания убрала сейчас благотворительность сайта? Работали с компанией Надежда. Все было вот на нашем сайте. Можно было зайти, посмотреть, какие деньги, на какие цели там, кому чего перечисляет компания и умиление. Но эту же надежду под... мы самым причинам достали. А почему не закрывается мои матрицы, а когда я выйду на вознаграждение, а еще чего-то. То есть, и, конечно, когда мне, допустим, вот звонят, да, вот у нас есть партнер потенциальный, который может быть войдет, а может быть не войдет на 45 долларов завтра, но он сейчас на Северном Кипре, но он сегодня вечером улетает, мог бы он встретиться с вами, с Леонтьевым, с директором «Монолита». Ну как это? Я всегда говорю, я всегда открыта к встречам, но надо понимать, что партнеров много, структур тоже достаточно много и все как-то планируют свое время. Поэтому, если кто-то хочет чего-то, я не возражаю. И мы всех встречаем и уделяем внимание. Это без вопросов. Но заранее как-то. Когда еще в Казахстане или в России, или в какой стране, давайте созвонимся заранее и обговорим наши возможные встречи. А то вот совсем недавно было. Звонят Надежде Ворожцовой и говорят, почему мы пришли в Монолит, а вас там нет? Почему вы там не сидите? Так, у менеджера «Монолита» дела, кроме как сидеть в «Монолите», есть еще и заключение сделок, и обслуживание, и так далее, и так далее. Организация тех же семинаров, да? подобрать отель, договориться. Ну, то есть, вот это вот надо понимать. Mm -hmm. То есть, в принципе, по-любому, когда мы организуем вот такие вот деловые встречи, и партнеры группами приезжают, мы, конечно, привозим «Монолит», знакомым с менеджерами, знакомым с руководством, люди делают снимки, снимают видео и, и так далее. Но так, чтобы как себе домой, каждый желающий, кто только еще думает войти, но ну, это неправильно, ребят. Все понятно. Тамара, вот вопрос. Если купить там недвижимость, то земля mm -hmm. под ней оформляется в собственность или в аренду? Если в аренду, то какова стоимость арендной платы? Значит, смотрите, во-первых, недвижимость можно купить двумя вариантами. Первое, это просто заключить контракт. Если вы не планируете здесь жить, оставаться надолго, то этого вполне достаточно. Вы также будете пользоваться, вы будете платить просто налог на недвижимость. Он очень небольшой, ну, примерно, ну, вот я за свою квартиру, вот это 150 или 200 кучу, лир, лир турецкий. Это... 200 лир, сейчас я вам скажу сколько, это очень, очень небольшие деньги. И второй вариант, когда вы можете подать заявление в министерство на оформление собственности вот именно земли. Это называется у них качан или земельный титул. Титулы здесь разные есть. Так, 200 лир турецких сейчас, одна секунда. 200 лир турецких это ну, 33 доллара в год, один раз в год, это э, вообще ни о чем. Если вы подали заявку на приобретение вот этого титула, то есть, чтобы ваша земля была в собственности, если это собственная вилла, понятно, это весь участок, если это многоквартирный дом, значит, это какая-то часть от его территории, эм... Вам что надо? Ну, во-первых, контракт приложить, во-вторых, страховку в жизни. Ну, там есть перечень документов, около 7 документов. И обязательно справку о несудимости из своей полиции. Ну, из той страны, из того города, где вы проживаете. Документы эти рассматриваются не быстро, могут до полугода, либо даже до года. Если вам дают это разрешение, вам обязательно надо оплатить вот покупку этого титула, иностранцы могут приобрести собственность до трех объектов недвижимости. Первый объект недвижимости приобретает, дается скидка 50%. То есть, если вот, стандартное оформление это 6%, то оформляя первый раз недвижимость, вы заплатите всего 3%. Все последующие будете платить по 6%. Вот это я сказала, сколько стоит, если вы хотите иметь собственность земли. Хорошо. Вот здесь вот Тамара вопрос э, задают часто, и люди э, не все совсем понимают, э, какую выгоду имеет компания. Потому что деньги люди хорошие получают. Компания имеет. Очень большой Во-первых, Во 5% с любого вывода, когда мы будем комиссионные, вознаграждение свое, да? А вы видите, сколько у нас выводов на вас на чате? Видите, сколько там вопросов всего на свете. 15% если вы не покупаете недвижимость на Северном Кипре. Если покупаете недвижимость, значит застройщик платит какую-то комиссию. Ну, это примерно то на то и выходит. Но надо же понимать, что не все партнеры сразу одномоментно выходят на вознаграждение. Какие то деньги есть? В комп... Я не буду говорить про все направления бизнеса, то есть компания, вот именно наши проекты это одна часть, это малая только того, ну, что курирует Альфред Брестер, так скажем. Вот. И эти деньги, если бы была эта пирамида, что вот люди принесли деньги, кто на вершине стоит, получили и все. Это уже давным-давно бы закончилось, развалилось и карточный домик на песке рассыпалось. Компания, имея приличный приток денег, она имеет возможность именно вот в этом секторе, я и про наши проекты говорю, приумножать эти деньги на фондовом рынке, на валютном, в те же на криптовалютах, да? вкладывать, инвестировать в ту же недвижимость. Компания перед нами не отчитывается. Да, я думаю, нам нету необходимости. Потому что, ну, я, к примеру, знаю, что были очень серьезные моменты. Это вот еще в самом начале, когда, ну, попадались недобросовестные партнеры. Отправляли, мы тогда отправляли на банковские счета деньги. Сейчас вот часто задают вопросы, почему нету банковского счета. По разным причинам. В том числе и отправляли на банковские счета. Деньги приходили спустя 2-3, а то и 5 дней в неделю, а компания сразу же на основании от платежного поручения давала электрон. И были такие недобросовестные партнеры, которые по 200-300 тысяч показывали платеж, а потом его отзывали своего банка. И компания, в принципе, от этого страдала. Поэтому мне, опять же, неинтересно, где зарабатывает компания. Главное, что она зарабатывает, и она делится с нами своей прибылью. То есть э -э, наши комиссионные, это не деньги партнеров, привлеченных в чистом виде. Это та часть прибыли, которую люди приобрели сертификат. Вот новый партнер пришел, он приобрел сертификат. Либо при входе на 45 сертификат сразу на 250, либо это сертификат на 800, либо на 1000, на 2 на 8 тысяч. Эти деньги компания приумножает. Из прибыли выплачивает комиссионное. Понятно, что она на счетах, на том же на перфект на крипто кошельках, да, какую-то часть денег оставляет. Но суть от этого не меняется. Хорошо, спасибо. А еще вопрос. Сколько стоит оформление вида на жительство? Оформление вида на жительство стоит копейки, так скажем, где-то сто может семьдесят, это медицинское свидетельствование, где-то триста сорок, может, сейчас четыреста, это непосредственно вот когда уже приняли решение вам штаб в паспорте поставили. Но для того, чтобы подать заявку вида на жительство, надо показать свой банковский счет, и на котором должно быть не меньше. 10 или вот по новому законодательству 20 тысяч долларов, евро, фунтов, чего-либо другого. Но это не значит, что они у вас все время должны лежать. Вы сегодня показали, выписку сняли со счета. Завтра вы можете им не пользоваться. Да, здесь вот вопрос еще есть. Есть ли сайт на английском языке, если есть рефералка, чтобы регистрировать партнеров? Конечно. А, сайта на английском языке нету. Сайт вот у нас на русском языке, в таком виде, в котором есть. Реферальная программа, реферальная ссылка указана в личном кабинете каждого партнера. Пожалуйста, берите эту ссылку, регистрируйтесь из любой страны мира. Об этом многократно говорилось, что изначально э, сайт был на английском языке. То есть вот э, Александр Неонтьев, основатель нашей русскоязычной э, структуры, русскоязычной ветки, он как раз нашел больше в Большинете, а не в рунете эту компанию. И поддержка была на английском языке, и все сами переводили. Наконец-то добились того, что основная масса это все-таки русскоговорящее э, пространство сегодня. А теперь подай обратно на английский. Ну, возврат вряд ли будет, потому что сейчас э, со всех браузеров можно сделать перевод. Угу. Вот э, пишут, Тамара, могли бы вы посодействовать подключению долларовой карты, виза, мастер, э, пополнение? Использование обменников очень утомительно и часто приводит к тому, что человек просто теряет желание завести деньги не проще было бы просто включить долларовую карту в список пополнения? Не могу ответить на этот вопрос. Угу. Так, что еще у нас здесь пишут? Ну, вот э, вопрос по поводу продвижения, то есть э, непонятен вопрос по поводу продвижения цепочки то есть партнера. Какой вопрос, непонятно. Ну, вот, э, пусть... в принципе, вопросы... А? Да, пусть уточнят, что они хотят уточнить. Да, здесь непонятно. Не, да, регистрировать граждан э, США почему нельзя, спрашивают, и Турции. там Нельзя регистрировать граждан четырех стран. Это Соединенные Штаты Америки, это Турция, это какие-то острова там в Америке и еще одна страна, я точно не помню. На этом ограничение заканчивается. Почему? Это внутренняя политика компании. Нам не объясняют, почему. Я когда работала в американской компании, там тоже американцев нельзя было регистрировать. Но это надо принять как должное. На основном в чате очень часто задают этот вопрос отвечают, и отвечают на него. Ну, не какая-то своя... А да. какая как выход находит из этой ситуации? Недавно была ситуация здесь на Северном Кипре. Хоть, хотел зарегистрироваться турок, вот, но жена у него русскоговорящая с Украины. Ему нельзя зарегистрироваться, но он зарегистрировал свою жену. А через какое-то время он даже принимает гражданство вот, украинское. Вот и все. Всегда находятся у кого-то друзья, родственники, кого могут зарегистрировать, если есть жгучее желание работать. И если нету, то чего изобретать власти? Здесь, как говорится, в компании есть свои условия, есть свой устав. А в чужую монастырь со своим уставом не ходят. Да. Поэтому мы либо принимаем вот эти условия так, как есть, либо не принимаем. Согласна. Кто хочет, да, и... кто ищет выход из того положения, в котором он оказался. правильно да? Точно так же, как у нас сейчас с переводами денег. У нас, например, с Казахстана тенге вообще не бывает там никогда практически. Вот если вы смотрите пополнение, практически никогда не бывает тенге. Но это не мешает Казахстану нескольким тысячам партнеров в Казахстане, работать каждый день безостановочно. ребят, вообще и никого не, будет, не, тормозить. Вообще не тормозить. Все работают и все. Знаете, вообще никаких вопросов даже не задают. А где деньги взять, как деньги завести? Все работают и все просто. Людей приглашают работать, людей приглашают работать. Я хочу сказать... Да, знаете, выход, выход есть всегда. Да, а, мы... Тамара, вопрос к вам. Прям всех очень интересует, сколько раз вы получили 128 тысяч долларов. Ну, такие вопросы надо задавать заранее, мне же надо это все посчитать, я никогда в жизни это не считала. Вот. Но вот я уже сказала, что первый раз я вышла за два с половиной месяца, второй раз я вышла, наверное, еще месяца через три, потом у меня было несколько раз, что по два раза в месяц я даже выходила. Да. Было, когда месяц, допустим, нету, но вот в прошлом году, конечно, уникальные случаи, когда буквально за один день, с разницей, да там не с разницей, это практически получается одномоментно, э, два раза вышло. То есть получается, что у меня закрылось две матрицы, э, последнее место в одной, он реинвестом падает на последнее место в другую матрицу, и два вознаграждения в одну. Мы как раз там в ноябре месяце. Мы были с командой и отмечали, Тамара нас пригласила в гости. Мы, Тамара, вот спасибо вам огромное. Мы, моя команда была просто в шоке от того, что человек, такой большой лидер, может просто пригласить партнеров, новичков, которые прилетели на Северный Кипр посмотреть, познакомиться. Тамара пригласила нас в гости, у нас было 8 человек с нашей команды. Она нас пригласила в гости в русский ресторан, который называется «Парус». Мы с Гульжан до 12 гуляли, потому что у нас ребенок с нами маленький был. Все остальные могли гулять еще позже, в общем, к утру все разъехали. Спасибо вам огромное. Мои партнеры просто были в шоке. Они и на следующий день, еще через месяц, они мне без конца когда звонили и говорили, господи, как же это все классно. И вы знаете, вот эти вот мои люди, да, вот мы же с Гульжаном уже купили квартиры, а все остальные, они просто горят желанием купить там квартиры, перебраться на северный Кипр. Потому что, вот как Тамара сказала, правда, вот в Кипр просто влюбляешься. Влюбляешься в эту страну и хочется возвращаться, возвращаться, и в какой-то момент, наверное, просто остаться там и все. Потому что это вообще замечательная страна. Просто я вот за да, два да. раза. Я... Классно, конечно, и ребята. Сейчас иди. очень многие из вас полетят с нами на Северный Кипр, на смотровые туры, познакомиться с этой уникальной, удивительной страной. И каждый раз нас встречают наши спонсоры верхние. Вы увидите и Тамару. Вы увидите Александра Леонтьева, вы будете общаться, они каждый день приходят, спрашивают, как мы, что мы, сопровождают нас, с нами там общаются, встречаются. Так что собирайтесь, все там узнаете на месте. Ребят, вот здесь вот пишут, что итальянцы, китайцы, все могут работать. Вам сказали, кто только не может работать, остальные все могут. Так. И что бы хотелось сказать. То есть, больше всего меня, конечно, радует успехи наших партнеров. Все мои лично приглашенные купили недвижимость, то есть, вышли вот на вознаграждение, и некоторые не по одному, и даже не по два раза, а больше. Вот это, конечно, радует больше, чем собственное успехи. Да. Но когда мы в одной команде, вот это все абсолютно возможно, это все абсолютно реально. Ну, вообще, ребят, я так посмотрела, в принципе, там есть рабочие вопросы, но это вам надо заходить на обучение. Я думаю, Тамара, вам огромная-огромная благодарность за то, что вы сегодня пришли в нашу команду, пообщались, люди прям с удовольствием ждали этой встречи. Я думаю, мы вас еще будем приглашать, потому что у нас всегда очень много людей. Да, вот еще вопрос, Тамара, приглашаете ли вы до сих пор партнеров сейчас еще? Я не делаю это вот направленно, но если ко мне обращаются люди или, ну, кто-то вот из старых знакомых, там, от чего, как, а вот интересно, ну, да, ну, то есть это единичное подключение. Я больше, конечно, работаю с структурами, с командами. Это занимает очень много времени, поэтому да. Возвращаются многие из тех, с кем мы работали вместе вот в одиннадцатом, двенадцатом по разным причинам, кто-то отошел, кто-то пошел в другие компании бегать, да, побегали, посмотрели, но, как говорится, от добра добра не ищут, то есть сделали вывод, что вот New Millennium это оптимально, для них возвращаются, мы с удовольствием начинаем работать дальше. Ну, давайте еще один вопрос, и все, ребят, потому что уже время как бы выходит, он вышло у нас. Кем работала раньше Тамара? Вы кем работали? По профессии вы кто? Вообще я по образованию врач. Да, я да, работала да. в Минусинской ЦРБ, затем появился, ну, то есть так вот сложились обстоятельства, как раз это время перехода на страховую медицину когда нагрузки в три раза больше, зарплата в два раза меньше, и два врача в семье, двое детей, и надо как-то включать голову и чем-то заниматься. Ну, как-то решать этот вопрос, понимая, что тебе никто не позаботится. Ну, вот тогда появилась компания Safe Invest, в которую я вошла, и настал такой вот момент, что у нас семинар за границей в Будапеште, и мне надо было вылететь. А меня на работе никак не отпускают. Хотя я договорилась и решила эту, этот вопрос. но ну, кто мой объем там работы, а Буквально один день уже был. Пятница. Потому что мы вылетали в пятницу, а уже на следующей неделе я бы была на месте. А меня руководство не отпускает. Я приняла решение все равно полететь. И одновременно положила на стол заявление на увольнение. Я говорю, если вы по-другому не сможете решить мой вопрос, а он у меня в принципе решен, то считайте это как руководство действует. Я, когда возвращаюсь с этого семинара, а мы жили в Минусинске, улетали в Красноярска, мне мой бывший муж ледяным голосом говорит, это а почему не сказала, что уволилась с работы? Я говорю, да что ты, я просто не хотела тебя волновать, и я не знала, Но ну, если так, тогда хорошо, я остаюсь в Красноярске, неделю поработаю. И опять же, вот вы понимаете, сама бы я никогда не сделала такого шага. Мне помогли его сделать. И я опять же ни одной минуты об этом не пожалею. Скажем так. Тамара, все благодарят вас за уникальную встречу, очень интересная информация, вам желают все здоровья, благополучия, огромное-огромное вам спасибо. Все просто вот, ну, что вот все так доступно, просто вы все нам объяснили, рассказали. И здесь, конечно, я вам желаю тоже, Тамара, здоровья, большого, знаете, вот, чтобы у вас команда росла, росла, у вас меня я знаю, что у вас самая большая команда, это ваша команда, и мы рады, что мы являемся частью вашей команды. Мы счастливы, что мы в вашей команде. Да, я вот читаю тут немножко вопросы, говорят, что значит «Две матрицы». У вас несколько аккаунтов. Я немножко, конечно, вы на школах это рассказываете, что да, любописище, что может иметь... Один МИД, то есть зарегистрироваться на официальном сайте Millennium, а логинов иметь великое множество. Естественно, у меня несколько этих логинов, хотя бы потому, что когда мы входили в сам Метрополис, был один вход 8, появился вход 2000, а почему не войти? Я же могу приглашать людей уже на 2 и на 8, конечно, я беру логин за 2. Он тоже заходит, доходит до 8 и затем до 128. Появился проект «Солнечный шанс за тысячу». Конечно, я беру аккаунт. И он также вот это вот все проходит. То есть у меня во всех проектах есть аккаунт. И никаких ограничений по количеству аккаунтов нет. И то же самое по количеству вознаграждений. Сами рассчитывайте свои силы. То есть сколько вы можете аккаунтов продвигать, чтобы не создавать неудобства партнерам, которые с вами находятся в одной матрице, пожалуйста. Ну что ж, я очень рада встречи, Мне очень приятно видеть вот знакомые лица. Да, пока вот я поняла только Лязат, Сара, Цагентай с кем мы вот уже встречались и тепло общаемся по интернету, но ну, я думаю познакомимся со всем и, конечно же, пожелать всем огромных огромных успехов, скорейшего достижения своих собственных высоких результатов, воплощения всех ваших желаний в жизнь и, конечно, всегда рады вас видеть на Северном Кипре. Приезжайте, всего доброго и до новых новых встреч. Спасибо огромное, Благодарю, спасибо. Я, я думаю, да, мы с от всех нашу благодарность, потому что партнеры все... Смотрите, мы сегодня с вами побили просто рекорд наш онлайн-кабинета. Сегодня первый раз у нас собралось столько народу, 500 человек.